буди На заре она сладко так спит Утро дышит у ней на груди Ярко пышет, на ямках вонит. И подушка у ней горяча И горяч утомительный сон И чернеясь бегут на плечах. Косы лентой с обеих сторон А вчера у окна вечеру Долго-долго сидела она И следила по тучам игру Что скользя затевала луна Чем ярче сияла луна И чем громче свистал соловей Тем бледнее становилась она Сердце билось больней и больнее. От того-то на юной груди На ланитах так утро горит Не будишь ты ее, не буди